Всем привет! Сегодня я наконец-то решился продолжить свой плейлист под названием «Финансовая независимость». И я выбрал сегодня такую тему, финансовая... <coughs> связанную с финансами, а точнее с хеджированием валютных рисков. Что это означает? Это означает, что вы хотите застраховать себя от повышения какой-то валюты. Я рассмотрю на примере доллара по отношению к рублю. Сразу скажу, что буду говорить про фьючерсы и опционы, про то, как хеджировать именно с помощью этих инструментов фондового рынка, а точнее рынка Фордс, срочного рынка. И начну рассказывать про то, что, во-первых, для того, чтобы вам купить фьючерс и опцион, вам нужно открыть брокерский счет. Открыть брокерский счет вы можете в абсолютно любой компании. В основном этим занимаются банки какие-то другие финансовые институты. Ну, Из крупнейших игроков рынка, которых я знаю, это Финамм. Открытие, БКС. Я думаю, как бы из этих трех можно выбирать смело. Можно еще кого-то выбирать другого, как бы тут сами выбираете. Соответственно, открывайте брокерский счет. И а, вам нужно, когда открываете брокерский счет, сказать, чтобы вам открыли а, доступ а, к срочному рынку Фордс. Это вот как раз срочный рынок, там где фьючерсы и опционы. Смотрите, получается, фьючерсы, они, они как бы идут срочные, да? То есть фьючерс – это такой инструмент, который позволяет вам, например, на месяц купить определенный актив. Ну вот, например, что касаемо доллара, то один фьючерс означает 1000 долларов. Соответственно, на сегодняшний день он там стоит… Около 65 тысяч, один фьючерс. Но во фьючерсе есть такая интересная э, особенность, что вы не, вам не нужно покупать 1000 долларов именно за 65 тысяч. Вам нужно заплатить всего лишь гарантированное обеспечение. Примерно, я говорю примерно, то есть э, на самом деле, возможно, будут там выше или ниже цифры, это 10 ну так, чтобы удобно было рассчитывать, 10% от э, 65 тысяч, около 6500, возможно, чуть больше будет. Это можно посмотреть на сайте э, mizx.ru, если я не ошибаюсь, и там вся эта информация есть. Это сайт московской биржи, там можно посмотреть все характеристики по фьючерсам и по опционам. Фьючерс ä, называется CSI. Фьючерсы, они идут по три месяца, то есть там сейчас там сентябрь, декабрь, март, июнь, сентябрь. И фьючерсы идут на сегодняшний день до сентября 2018 года. То есть вы сегодня уже можете, грубо говоря, зафиксировать не то, что зафиксировать, да, а купить фьючерс, который будет действовать до сентября 2018 года. Ну, соответственно, если он там сегодня стоит 65 тысяч, ну, ГО там 6500, да, в 2018, если он будет стоить доллар дороже, то, как бы, ваша прибыль. Можно, конечно, хеджироваться именно на фьючерсах, но это не будет чистой воды э, хеджирования, то есть как бы страховка от э, повышения доллара или друг, любой другой валюты, так как э, вы при покупке фьючерса э, берете на себя риски того, что валюта может и упасть. Соответственно, стоимость вашего фьючерса тоже упадет и вы будете нести риски. Если вы как бы готовы брать на себя риски, то, пожалуйста, берите фьючерсы. Я же больше остановлюсь на таком инструменте, как опцион. И профессионалы рынка хеджирования больше работают, конечно, с опционом, так как это является именно настоящим хеджированием. Объясню почему. Потому что опцион – это инструмент, который дает право но не обязательство а купить определенный актив до окончания срока истечения опциона. Опционы у нас на российском рынке идут от месяца, квартал и вплоть до года. На сегодняшний день самый дальний опцион это у нас до 15 июня 2017 года. Его стоимость на сегодняшний день 4800 рублей. Соответственно, заплатив 4800 рублей сегодня, вы покупаете себе право, это я говорю про страйк 65, ну 65 тысяч, покупаете себе право купить доллар по 65 до июня 2017 года. Соответственно, чем опцион лучше фьючерса? Лучше он тем, что при падении валюты вы не будете нести никакие риски, вы только платите вот эту премию 4800 и все. То есть вы платите, грубо говоря, меньше там, 10% от базового актива от 1000 долларов и больше ничем не рискуете. То есть, если, например, вы купили э, со страйком 65 тысяч и доллар пошел вниз, хоть там до 30 рублей, ну, что маловероятно, но все-таки всякое бывает, то вы не несете риски, как на фьючерсах. На фьючерсах вы реально потеряете деньги, при том, что внесли ГО там, всего лишь 10%, а риски будете нести в десятикратном размере то в опционах такого не произойдет. В опционах вы просто потеряете свою премию за каждую тысячу долларов 4800. Ну, на сегодняшний момент. То есть, эта цена постоянно, соответственно, этот же рынок постоянно варьируется. И таким образом за 4800 э, вы до июня можете покупать доллар по 65. А как это в итоге делается? можно посмотреть в интернете куча информации главное запомнить что опцион именно идет хеджирование что вы не берете на себя риски вы просто платите премию и как бы в случае если доллар ушел вниз как бы вы премию потеряли такая страховка именно на увеличение стоимости валюты эта информация будет полезна, в принципе, всем, кто хранит деньги, там, откладывает их. Даже для, даже для тех, кто хранит их в рублях. То есть, если у вас есть вклад в рублях, вы можете куп... например, у вас там в рублях около 10 тысяч долларов. Вы можете купить 10 опционов, например, до июня 2017 года. Это будет стоить вам 48 тысяч. Да, как бы сумма может быть не такая маленькая, но зато при увеличении стоимости доллара вы не будете брать на себя как бы, риски, и ваша стоимость, вашего вклада по отношению к доллару, она компенсируется тем, что вы получите прибыль на опционе. Ну, это если у вас вклад в рублях. Также эта информация будет полезна для тех, кто работает с валютой, в частности, вот про доллар. да, Например, вы работаете с долларом, либо приобретаете там что-то за рубежом за доллары, либо вы взяли там долларовую ипотеку, либо взяли квартиру в долларах. В общем, все, что связано с валютой, то вы можете застраховать себя от того, что что доллар подорожает, купив опционы. Если вы точно уверены, что доллар будет расти, к примеру, можете купить и фьючерсы, но тогда, когда доллар пойдет вниз, как бы вы будете брать на себя убытки. Если вы готовы к этому, можете брать и фьючерсы. Если нет, то удобнее именно вот купить такую страховочку э, в виде опциона.